Это что, давай. это что за бомбовая тачка у тебя? А, Прокатил, извини мне, но сейчас. Это что, что за машина? Пошел отсюда. Н Неприятно, конечно. Вот машина. Братишка, прыгай есть. Ай у, ты Что за толкание есть? Вы куда меня вытолкали вообще? Я могу, 19, вы, конечно. дорожного кодекса вам придется сдрав. Вы не Какой-то чел залез в машину в другую. Я, кстати, сейчас черту, я угнал машину, которая будет как Украина. Ах нет. Это что за бомбовая тачка а, у тебя? Выргатель, братишка. Ну извини меня, это сейчас. Это что, что за машина? Пошел отсюда. Н Неприятно, конечно машины А ну-ка, агенты, выходите, оформим молодого В смысле оформим? Вы что, ребята? Лицом, лицом к машинке встаем вы, вы кто такие вообще? Лицом к машинке Руки за его Секундочку Паша Корытов трещет, обгоняю а Ой, что, очень смотри, он а может обогнать а -а -а -а -а. <связь> Оставь кошелек, ты что, хватаешь тебе? Вот это пенсия, конечно Это пацаны скинулись на сахар мне, на рафиналь, что вы докопались Держи, дед О, спасибо, Санкишу Выручили вообще конкретно, конечно. Я тогда конфеты еще куплю сегодня. А что тут у тебя за камера такая? Что за камера? Да, обыкновенная. Эрджинг-камера. А Сама я ухожу. В работает работаю. В работаешь, ну, говоришь? да. Я, я сплю, короче. Рука ну здесь. А. Что случилось, короче? Вы, вы чего у меня въехали, так сказать, здесь рельсикон? Нагло. Мы Смотри. подожди. Командир. Хормози. Смотри вот сюда. Видишь этот регистратор? А что за творится там у вас? И давайте я, короче, поеду. Ну и нафиг подальше, короче. Не грохну и не не Вы что людей, короче, подвергаете нет, опасности? Стрельба идет конкретная жизнь. РП драйв. сколько лет, дед? 58 уборщикам к пенсии подрабатывал, понимаешь? У нее там ну, таблетки перебираем тоже время от времени, если устают ребята очень сильно, понимаешь? Вот здесь. пришел что у тебя таблетки Нет, с собой нельзя их выносить, ты что? Сразу уволят до да, такой пакости. Поэтому, короче, только там на месте И то Редко, как говорится За дополнительную плату Ну как, они мне обычно печеньем платят О, благодарочка, огромный молодой человек Вот Такие вот дела, значит А что там, переночевать пускают они там Ну как, и сторожем я, получается, вечером-то подрабатываю Вот Там на, на коечке, можно утром спать, значит, там. Вечером я, значит, от, это охраняю там от всяких, не одеваю, чтобы не вскрыли там наркоманы, знаете, выходят периодически. Они только и смотрят, чтобы своровать, знаете, вот эти всякие медикаменты. Там же, если неправильно передозировать, то может такой приход прийти, что как говорится. Вот. Поэтому всячески. А ты говоришь, у тебя у этого шкафчика ключ есть? Нет, ключиков у меня нету, не дают, не оставляют, ну, не доверяют пока еще, понимаешь? Я ж человек-то в городе новый, как бы не так давно здесь только поселился. Вот. И еще необыклись по мне а немного. Не вот. Ну, как говорится, хоть крышу на голову дали, то уже и то хорошо, как. вот. А я вот по, по городу а бегаю, короче, смотрю, может быть что-то перехватить там удастся, как говорится. Магазин побежал. А ты здесь как оказался? Так бежал, короче, магазин искал, потому что ну в один забежал. Ну очень дорогие цены там, рафинат вообще космический одеяньек стоит. Там лед продают, представляете за денег, Вот замороженный, ну куда это идет уже? Я сам там с этой с России с Арзамаса знаете? Вот Арзамас, Батарева, может знаете такие селения? Вот оттуда в общем переехал на старость, летка горит, с колдочками погорели. Влад, дед, я нужно спить, у тебя вообще все в общем не платят тебе эти ублюдки, Держи машину, даю тебе. Вот это? вот это? Спасибо, Ромная, конечно Так у меня и прав-то нет уже ведь. Ох, да, <с она <с едет я умею водить Ну, спасибо, братцы, конечно Вот порадовали деда, короче Ну, спасибо, сынки Давайте, удачки вам Ошалей, это нашёл Тюнина вы, вы не подвергаетесь а он, нет, ты вы готовы Кармози, смотри размер, короче вот здесь короче видишь регистратор тоже висит короче ты мне уехал сзади короче меня сюда вытолкал что? какие могут быть нарушения вы сами меня подставили короче Подъехали вы меня подставили в это нарушение сами короче вы что творите ребята Туху такую жизнь крутанул меня, что просто мочи нет я сам бедолага короче второй день Второй Хорошо день, брат, я здесь, фиксацию, короче, второй день кайк. тебе говорю, у меня копейки вообще нет уже, я тут вот на эту, блин, колымагу ржавую жесть накопил, короче, пытаюсь что-то, короче, как-то, блин, реализоваться здесь, понимаешь, да? Коплю, короче, деньги на справку жесть, чтобы пойти в этот ЕМС работать таким, как мы же есть помогали. Мне. Братаны, вы что в натуре конкретно живете? Уже можно отпустить на первый раз. Клиент, смотри, вот я приехал. Клиент стоит в ступоре уже, сколько времени здесь жизнь, Я вообще, конечно, шалею вообще с этого всего. Давайте, брат, извините, сейчас, короче, все. за всю жизнь. Да. Ты что, брат, едешь, нет? Давай, прыгай тогда. Да. Натуре конкретно меня подставил тоже с этими, блинами. Че что здесь произошло? Да че, да? да. короче, жесть газует. Говорят, туда не сюда встал, короче, жесть была. Ты че, охуела тварьба? Ебал, подкрикнул нам. Здоровья, ребятки. Что у, у вас есть у кого-нибудь на продажу? О, понял, опять он пришел. Бля, бля. Думаю, что вы же стошли сейчас, Хорошо. он перезагрузился уже, короче, конкретно этими штанами. Что, есть смузи, то говорю у кого-нибудь нет. Нету. Да, то. А то тут шабита, ну дойду, ну, короче, подожди Ох ты! Мне кажется, ты хулем затянулся, О, Старина. Отпустила, нормально, конечно. Похоже на... Ты б не базарила так. Ну еще дерну, блин. М молоком, что ли, заправили собаки, блин. А, ты блин. Ты мужик? мужики в, в канаве лошадь доедает, понял? Ты с авторитетом разговариваешь, блин. Что, а, а, авторитет адь, а, твоей жопы, а, алютун, ты шо, ты блядь вернулся. Володя, блядь ты шо, блядь Не, остальна, а ты давно ебала, ну, блядь все, билет. короче, ты конкретно напоролся, блядь на сух нахрен, своей жопе, блядь а ну снимай паркет, я тебя говорю я тебе сейчас розгами тут отделаю ах ты, а, не, не, не оденьте, блядь в спину, ты. блядь, деда, нахрен ах, охрана, шо, герой посмотрите на него люди, блядь ебаный блядь Смотрите, вот они, герои, блядь, нашего времени, блядь. Дед пришел, сука, покачаться, блядь. Конечно, не ты за ее колокопий на 95-м, в 45 сидел, епта. то батарейками закидывают. Ну что это, блядь, куда годиться? Люди, что вы смотрите, дайте им по печени, епта, блядь. А кутки печень, епта, иди в первый возьми, Дайте им по печени уже, в конце концов, что они издеваются над старыми людьми. На тебе епта все такое позволочки. Это змусить, я тебя, говорю, блядь, ты шу, Ах подонок ты. Ну, ничего, ну, ну, ну, ну, на ну, тебя тоже у найдется, я тебя говорю, бля, ты что, Но ты сказала мне, извини, прощай. Сколько буду жить, я буду помнить это, а так и знай. Mm.